Манная каша, белый снег, ватными хлопьями с неба валит. Где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул навек. Кажется, вымерло все вокруг, девочка к мальчику опоздала. И ощущение пустого зала сердцем ее завладело вдруг. Сверли дырочку каблучок, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас! Прячется варежку кулачок Сверли дырочку каблучок, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас! Мамная каша. Снег ватными хлопьями с неба валит, где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул навек. Он, заклина, забыл давно, может быть, заболел случайно, мраком покрыта, эта тайна нам разгадать ее.